Алоэ, наверное, самое популярное комнатное растение. Раньше оно стояло почти в каждом доме. Это практически неубиваемое растение, которое может лет 7 жить без воды и пускать новые стебли. Невероятно, но факт. И помимо такой стойкости к окружающим условиям, оно еще и лечебное. Поэтому и стоит оно у многих на подоконниках, вот как у меня. Говорят, что у зрелого растения, которому исполнилось пять лет, появляются целебные свойства. Существует масса рецептов использования его в народной медицине, и, конечно же, в домашней косметологии. И чаще всего алоэ используется для лица. Но это в современном мире, а полвека назад, Ему приписывали практически магические свойства. Я использую алоэ регулярно. И вот я какую увидела пользу для лица мякоти алоэ. Я пользуюсь мякотью алоэ. Состав растения насчитывает около 100 микроэлементов, которые заботятся о нашей коже. Ну это мы с детства знаем, что заживляются раны, Вторая известная суперспособность это сверхувлажнение. Для сухой шелушащейся кожи это просто настоящий клад. Ко всему этому добавляется еще и удержание влаги на клеточном уровне кожи. После домашнего применения, многие замечают, и я вот лично тоже на себе, что очень хорошо улучшается эластичность кожи. Это прекрасный такой приобретается розовый оттенок. И а, как же применяется а, вот, алоэ в домашней а, косметологии? Ну это, конечно, делаются маски. Из растения можно выделить сок, снять мякоть и добавить в состав масочки. Но это далеко не единственный, конечно, вариант использования столетников в домашних условиях. Растения используют как и маски для волос, а, а также Делают компрессы для заживления ран на любом участке тела. Также можно убирать на топтыши, мозоли, на ногах. В общем, тоже очень эффективно действует. Ну а косметический лед, который делается из сока алоэ, это просто клавиш. Можно приготовить самому косметический лед с добавлением сока столетника и протирать им каждое утро лицо. Обязательно сделайте такую заготовочку на 2-3 недели с удовольствием, она будет вас спасать от морщин, храните в холодильнике. Какая эффективная маска для лица из алоэ от морщин? В домашних условиях это делается просто одна столовая ложка мякоти столетника или алоэ и 1 столовая ложка жирных сливок. Первоочередная задача это все измельчить мякоть растения и добавить сливки, довести смесь до однородности и пусть несколько минут масочка постоит и в тем времени хорошо очистите лицо, нанесете этот состав на кожу на 15 минут, а затем смыть. В борьбе с морщинами немного иной подход, здесь самым эффективным средством является биостимулирующий сок алоя. Называется он так неспроста. К тому же его легко приготовить и самим в домашних условиях. Срежьте листья столетника, промойте кипяченой водой, уберите излишки влаги. И теперь сложите их в контейнер и опустите на дно холодильника. Низкая температура в отделе для овощей не самое благоприятное условие для растений. А вот в такой критической, казалось бы, ситуация алоэ начинает активно выводить, выделять биостимуляторы и уже они являются лучшими бойцами против наших морщин и вот такая маска с медом против морщин одна столовая ложка биостимулирующего сока туалетника и две столовые ложки меда мед слегка подогреть на водяной бане добавить активный ингредиент ток. смело наносите на очищенную кожу. Можно наносить область шеи, ну, именно она выдает наш возраст истинный. Сейчас задают вопрос, эффективно ли алоэ от морщин после 40 лет? Да конечно! Именно в этом возрасте кожа очень легко теряет влагу, упругость и становится тоньше, а значит уязвение легкие приготовления и прекрасное действие является маска алоэ и желтка одна чайная ложка сока алоэ один желток и одна чайная ложка миндального масла но я добавляю кокосовое масло у меня миндального нет я добавляю кокосовое и лучше брать конечно вот этот биостимулированный сок но подойдет и свежевыжатый, а масло используется, чтобы продлить составу правильную консистенции и не дать засохнуть желтков. Все смешать ингредиенты и нанести на эту смесь на лицо. Маску держать около получаса, после чего тщательно умыться теплой водичкой. Вот это самые простые пару масок от морщин. И я еще Использую одну маску, которой хочу поделиться. Это маска с для кожи вокруг глаз. Вот почему в этом месте у нас появляется гусиные лапки. Потому что именно область вокруг глаз первой выдает наш возраст. Дело в том, что там находится самая нежная кожа. И к тому же она очень тонкая. Там нет жировой прослойки. Нет коллагена и эластина. Соответственно, важно думать о правильном уходе вокруг глаз. И какие же маски пройдут наилучшим образом. Все гениально и просто. Так, как и рецепт уходовой процедуры. Просто разрезать лист алоэ, раскрести эту мякоть вместе с соком и нанести эту смесь на область вокруг глаз. Вот и все. Желательно это делать перед сном, обязательно после умывания, чтобы смесь действовала исключительно на чистую кожу. Это самые-самые эффективные маски очень простые, именно биостимулирующие. Биостимуля... Э, это биостимулирующий алоэ. И еще есть одна увлажняющая маска, вот это для меня для сухой кожи. Это чайная ложка алоэ мягкого, без зеленой кожицы, которую мы сняли. Одна чайная ложка сметаны, желток, все смешивается. И сметану можно будет брать на максимальной жирности, если у вас сухая кожа. и Это самые эффективные маски. Пробуйте, делайте, наслаждайтесь, потому что сейчас такое время, зима. И холодный воздух очень агрессивно действует и сушит нашу кожу. Пожалуйста, применяйте самые простые народные средства и будьте красивыми. Мир вашему дому, друзья мои.